Никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой не мечтал до зари, К друзьями ты не обрадил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли снял. Слова О тебе, Москва к нам Москву приезжай И пройдись по рыбату Окунись над верстом Шум зеленых аллей Хотя бы раз посмотри как танцуют девчата На ладонях больших Голубых площадей Песня плывет Сердце поет Эти слова О тебе I'm uh -huh. Помнишь мои, если только приедешь И увидишь хоть раз лучший город земли